1 октября пятница. Убывающая луна во Льве в оппозиции с ретро-Сатурном. Но в гармоничных аспектах с Солнцем и Марсом. Двадцать пятый лунный день. Символ черепаха, раковина, Два сосуда. День сосредоточения и воображения. Можно начать диету, заняться лечебным голоданием, работать над повышением духовности. В этот день держится квадратура между ретро меркурием и ретро плутоном начавшаяся 30 сентября в некотором смысле это день препятствий вселенная призывает всех остановиться подумать о наиболее важных вещах не камни способствующие гармонизации пространства и способствующие обретению дополнительных ресурсов шпаты тигровый глаз соколиный глаз Кошачий глаз, гелиотроп, розовый мрамор, все окаменелости, дерево, уголь. Традиционно напряженные аспекты с ретро Меркурием э, с высшими социальными планетами приносят трудности в делах, беспокойство в связи с получением или ожиданием информации или важных сведений. Проблему представляют вопросы распоряжения совместным капиталом, а также налогов, долгов, наследства, алиментов. Вообще неблагоприятный день практически для любого вида деловой и интеллектуальной активности, для исследований, передвижений. Неприятные события в коллективе, поломки техники, средств связи – все это способствует внутреннему беспокойству и мешает адекватному общению с близкими и любимыми. Всем стоит проявить осторожность на дороге, как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. Нужно опасаться также темных мест и криминогенных районов, общения с подозрительными личностями. Совершенно неподходящий день для хирургического вмешательства, а также для обследования или любого вида сканирования диагностики.